И сегодня на повестке дня абсолютно обновленная версия айконика, стали 84 версия титанал. Погнали. Здравствуйте! В прошлом году была iconic 85T, она была безобразна. В этом году ее заменили на 84T. У него много изменений. изменился все, у нее и конструкция, и форма носа и вообще все. И, честно говоря, вот этой модели это пошло на пользу, она стала более понятна, у нее появилась очень хорошая резная дуга, очень хорошо она работает на карбинге. Вот, резная дуга быстрая, достаточно в такая в стилистике гиганта, при притом в стилистике гиганта не только по скорости, но и по динамике, хотя динамичность у нее явно приглушена, то есть процентов так на 50 в сравнении. С хорошей спортивной лыжей Ну, любительской спортивной лыжи, скажем так Но эта дуга, она достаточно Бодрая, она интересная И очень многим очень новичкам там, Прогрессирующим, точнее говоря, лыжником, Она может быть вполне интересна Вот не очень я понял Зачем 84 при таком формате лыжи Зачем она нужна Это 84, почему? Потому что При такой жесткости, как у лыжи есть Она, ну, конечно, никакой проходимости Это особой там не решает То есть лыжи действительно все равно остается трассовой и э, никакого преимущества на разбитом склоне она не получает. То есть не надо думать, что вот эта талия 84, там и по разбитой после обеденной каши лыжа там начнет работать очень эффективно. Нет, не начнет. Как бы она действительно хорошо идет, но как бы это не, вот, не вездеход, не трактор и не внедорожник. По динамике, по, по формату катания лыжа очень позитивная, она веселая такая и разнообразная. При этом она хорошо и уверенно работает и в скользящем повороте и в резном. То есть можно дать хорошую дугу на скорости, потом не теряя скорости скинуться в скользящий поворот, пройти на той же скорости достаточно комфортно и управляемо какой-то узкий участок, и обратно уйти в дугу и пойти корвить дальше. Вот эта лыжа да, она, вот, она позволяет это делать очень хорошо. И в этом она мне очень понравилась. Да? То есть она в скользящий поворот может уходить, не теряя скорости, И проскальзывание путем дозирования загрузки на ней, но позволяет контролировать скорость, не теряя. То есть она не, не обязательно, что вы проскальзыванием тормозите. Да? То есть нет, позволяет малую дугу без торможения. Вот. И значит, на скользящем дуге она... При разгрузке очень комфортная. При загрузке, да, она действительно бьет ноги, но в ответ дает хороший контроль. И если даже вы хотите кататься классикой, то, в общем, это вполне себе вариант, и вы найдете в этой лыже для себя много интересного. А вот, а если не хотите кататься классикой, ну, в принципе, разгрузите, и лыжи в принципе, веселые при своей ростовке, и при своем радиусе, она достаточно маневренная в скользящем повороте. И при этом, например, те же бугры можно ездить и в прямом ведении, на ней хватает э, пружинности. И можно ездить и карвом, ей хватает стабильности. И можно объезжать каждый бугур отдельно, ей хватает маневренности. То есть, лыжа позитивная, лыжа легкое управление плюс и своей кажущейся тяжести. И я бы сказал, что это хорошая такая она стала похожа на ту лыжу, которая мне нравилась Iconic 80T в прошлой версии, но в отличие от прошлогодней 80-ки у этой стало больше карва и она стала именно такой более понятной для таких вот прогрессирующих именно лыжников которые вот еще пока ну, стремятся к этому самому карвингу и видят в нем какую-то панацею веселого катания, и пока им еще не наелись да? вот в таком варианте эта лыжа прекрасна, я считаю она очень хороша, она интересна, она многозадачная и вряд ли. Вот. С другой стороны, для совсем начинающих я бы тут уже однозначно не советовал. Это такая лыжа для либо для прогрессирующих, либо уже достигших прогресса и ищущих такую катание, эффективность именно в разнообразии катания в рамках трассы. Опять-таки, в никаком вне трассы она отношения не имеет, и даже мечтать не надо и думать. Даже на укатанном снегу она находит, где зарыться. Все. То есть, вот такая своеобразная лыжа, однозначно выше среднего, но как бы пока, к сожалению, не топ. Ну, пойду за следующий, подписывайтесь, лайки, следите за обновлениями, пока.